жду потоки северного ветра Они должны привести мне новости в конвертах. Ты далеко от меня, за сотни километров Я один пролетаю, это жаркое лето Провожаю закаты, прикасаюсь к свету Я плюю на форматы и снимаюсь в запреты Эти дни, что я один, проплывают бесследно Пользы никакой нет, ну или мало заметно Моя музыка призна, преподносит сюрпризы Моя музыка призма, я насквозь ее вижу Я терплю ее выходки нет, Все мысли только нет, в голове этот бред. Превращаю в рифме строчки на листочке в блокноте Вместо точки ставлю прочек и на автопилоте Я написал твое имя и рядом еще три слова Которые я повторю тебе снова и снова Снова и снова. и Моя нежная бейба, прекрати меня кусать Думаешь я находясь в моих руках в минус зачитай, ведь ты рядом где-то там Эти строки о жизни, моя маленькая девочка Твои ласки нужны мне, забейте на ревность Я навеки с тобой, другая не нужна совсем Даже когда я злой, буду спокоен как тень, буду спокоен, как тень. Я помню, ты смотрела прямо в глаза, От как ты горела, ты Ума, по щекам твоим слеза, она была не одна. Верность ты хранила, но крутила в джине. Помогла тебе ты кила, чтоб не думать обо мне. Мои друзья против нас, по ушам, стреляют. По мне они говорят того, чего сами не знают Не вер в слухам, детка, вер в свои чувства Ты не марионетка, для меня ты не игрушка Хочу тебя успокоить, если ты меня боишься Ты словно стероид, убиваешь мои мышцы Я за тебя, красотка, буду избивать людей Не нужна мне водка, откажусь от скоростей Трогаешь мой бред своими нежными руками Словно весь небес созданный небесами Бэйба, прекрати меня кусать Думаешь, я находясь в моих руках Мои нервы не истали, стали, я пишу свои текста Бартмину зачитаю, ведь ты рядом где-то там Эти строки о жизни, моя маленькая девочка Твои лапки нужны мне, забейте на ревность Я навеки с тобой, другая не нужна совсем Даже когда я злой, буду спокоен, как тень Моя нежная пейпа, прекрати меня кусать Думаешь я чей-то, находясь в моих руках Мои нервы не стали, я пишу свои текста Под мину зачитаю, ведь ты рядом где-то там Эти строки о жизни, моя маленькая девочка Твои лапки нужны мне, запейте на ревность Я навеку с тобой, другая не нужна совсем Даже когда я злой, буду спокоен, как тень